Привет, друзья! Это Эрик Вольфе. Добро пожаловать на Network Pro.com. Я хотел бы поговорить с вами на очень важную тему, относящуюся к так называемым ленивым MLM-идиотам в нашей индустрии. Их развелось настолько много, что они наносят слишком большой ущерб нашему бизнесу. Что я подразумеваю под термином онлайн млм идиот Это люди, которые спамят других своими бизнес-предложениями, достают других своими товарами, даже не спрашивая, хотят ли те знать об этом, интересны ли они им. Люди, которые размещают свою надоедливую, назойливую рекламу на YouTube, Vimeo, остальных социальных сетях, и эта ситуация уже выходит из-под контроля. Во-первых, эти методы не работают. Во-вторых, они наносят колоссальный ущерб всему нашему сетевому бизнесу. Я хочу, чтобы вы поняли, к чему это ведет и чем все это закончится. Недавно я получил письмо от моего друга который очень давно работает в индустрии сетевого маркетинга. Он получил письмо от Vimeo о том, что не может больше размещать на своем канале никакую информацию, содержащую слова MLM, многоуровневый маркетинг, сетевой маркетинг, сетевой бизнес. Иными словами, ничего, что касалось бы многоуровневого сетевого маркетинга. Дело в том, что спамщики уже всех достали и сформировали у публики стойкое негативное отношение к сетевому маркетингу. Он задал вопрос. Почему мы старательно выращиваем свои команды, наш бизнес, следуя бизнес-этике в сетевом маркетинге? В то время, когда десяток, может быть, сотни, тысячи, миллион других используют <сосы> ленивый такт, пытаясь строить свой онлайн-бизнес. Так вот, будущее предсказуемо. Если не прекратить такие тактики, нам всем будет запрещено использовать социальные сети в построении нашего бизнеса, которые будут обвинять нас в спаме. Это реальность, с которой нам придется столкнуться уже в ближайшем будущем. Социальные сети, медиасети ⁇ это великолепная платформа. Благодаря которой можно устанавливать связь с людьми, знакомиться, обмениваться информацией о каких-то интересах, хобби, жизненных взглядах, ценностях. Но эти платформы не должны быть использованы для... Ну так называемых ленивых тактик рекрутинга и продажи товаров. Такие ленивые тактики должны быть прекращены в корне. А если же нет, то все наши аккаунты в YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетях будут заблокированы. И все двери для успешного ведения онлайн-бизнеса будут постепенно закрываться. И это все благодаря той горстке людей, которые не были вовремя научены правильному этичному ведению бизнеса. Такие люди просто-напросто мутят воду для всех остальных, которые работают правильно, нормально. Именно по этой причине все больше и больше компаний запрещают своим дистрибьюторам даже упоминать имя компании в какой-то социальной сети. Поэтому, если вы это делаете, остановитесь. Не используйте социальные сети медиа медиасети для рекрутирования. Используйте их только для поиска контактов, встреч с новыми людьми. А уже потом выводите общение социальных сетей, не забыв предварительно спросить людей, интересно ли им ваше предложение и товар. Второе. Если в вашей группе или организации есть партнеры, пользующиеся данными ленивыми тактиками, доходчиво и настоятельно объясните им о порочности этой практики. Третье. Если вы столкнулись со спамщиками, найдите время, остановитесь и объясните им, почему так работать не рекомендуется. Учите людей, как работать правильно, чтобы они не отравляли воду в колодце, из которого все мы пьем. Наша профессия – самая лучшая на Земле, и мы делаем невероятные вещи. Но люди, которые по незнанию, из-за недостатка опыта или навыков, неправильно понимают концепцию нашей работы, они разрушают саму возможность использования социальных сетей в нашем бизнесе. И наша с вами работа – это следить за тем, чтобы атмосфера, в которой мы работаем, оставалась чистой. Наша задача – учить новичков с самого начала, созов и объяснять партнерам ценности нашей профессии. Потому что это очень важно для дальнейшего развития нашей индустрии.